Всем привет! Продолжаем э, знакомиться с Симейком. Ну сегодня будет коротенькое видео, э, но здесь будет, конечно же, что-то новое. И новое это будет, как нам добавить, ну точнее собрать один большой проект из подпроектов. Смотрите, вот есть у меня такая структура, есть основной проект, main. Дальше есть подпроект 1 и подпроект 2. Первый подпроект у нас сугубо на языке C. Второй подпроект это там C ⁇ То есть эти, этими подпроектами могут быть, ну, к примеру, к примеру, ну, есть много всяких open source библиотек, то есть с открытым исходным кодом. По типу там ffmpeg curu open ssl ну и подобное там либо xml ну я не помню правда ли либо xml open source или нет ну я думаю вы поняли да что я имею в виду. так вот и и хотелось бы ну к примеру использовать не готовые уже э, библиотеки, а непосредственно собирать на целевой платформе, на конечной платформе да, э, из этих исходных кодов ваши там проекты. И эти подпроекты, конечно же, тоже содержат lists файлы, ну CMakeList.txt. Ну, давайте посмотрим. Э, вот у нас основной э, CMakeList.txt. В нем мы добавляем ADD, SubDirectory, SubDirectory и SubDirectory. То есть самый основной проект, он у нас в самом последнем. Самый последний. Потому что нужно, чтобы собрался первый проект, потом второй проект, а потом собрался самый основной. Давайте откроем main. У main есть тоже свой CMake. Смотрите. Что мы тут видим? Мы тут видим как раз элиосы. Помните, когда мы создавали библиотеки, можно было каждой библиотеке такой псевдоним задать. Так вот, как раз они здесь уже используются и ну, показано, что это удобно. Смотрите, первое, основной проект. Он подключает HPP файл и H файл. Что это такое? Extern, C и в фигурных скобках я подключаю H-файл. Дело в том, что это не всегда нужно, а то есть в большинстве случаев работает нормально и так, если у вас есть какие-то сугубо сишные проекты. Но порой могут быть проблемы. И я однажды на Mac OS столкнулся с такой проблемой, которая решалась именно вот оберткой. Под, то есть э, обернут include в extern C. То есть здесь я указываю, что э, здесь э, H-файл, ну и соответственно объектный файл, который будет сгенерирован на основе этого файла, он э, сугубо на языке C э, и собран C-компилятором. Но, но не всегда это нужно, но я это втулил сюда для того, чтобы вы просто знали, что такое возможно и возможны могут быть какие-то проблемы. Я уже не помню, какая была проблема, поэтому, ну как бы урок не об этом. Так вот, это основной у нас main.cpp. Для него и ну проект, да, для него вот такой .cmyclist файлик создаем, э, исполняемый файл и линкуем две библиотеки. Теперь давайте откроем саб Project1. Что у нас тут? У нас тут у нас тут просто проект на языке C. И, соответственно, установлены флаги для языка C. То есть, использовать 11 версию и все. И вот как раз добавляется у нас псевдоним. Вот мы указываем, что это у нас будет библиотека. И дальше мы для этой библиотеки указываем псевдоним Sub. Четыре точки Ну и тут это, это вам уже знакомо. Мы инклудим э, для сборки. Э, ну Указываем, где лежат э, h-файлы. Так как у нас тут раскинуто src и непосредственно include. Вот, теперь смотрите. Вот мы добавили э, alias псевдоним. Э, в основном проекте вот он используется. sap четыре точки Ну, для того, чтобы не писать там полное имя, вот так Довольно-таки удобно. Теперь откроем, откроем SubProject 2. Здесь сугубо на C++. Точно так же добавляется alias, псевдоним, sub 4 Cpp. Ну, вы можете свои там имена для удобства. Вот, и здесь точно так же эти библиотечки линкуются. Поэтому, поэтому конечно же, я думаю, вы поняли, что нужно сначала собрать, Самый независимый проект, а потом собирать те проекты, которые зависят от уже собранных. В данном случае основной проект main, он зависит от этих двух подпроектов. Забыл, говорил или нет, но ADD Sub директоре говорит CMake, что добавляется директория, точнее подпроект, в котором обязательно должно быть наличие CMake list файла. Потому что, если вы, к примеру, сделаете ADD Sub Directory и укажете какую-то директорию, в которой не будет CMake List файла. Ну, давайте попробуем. F7 создадим Project 3. Вот так вот. И давайте добавим. Добавим. Вот, вот так вот сделаем. И попробуем собрать. Ну, сейчас мы попробуем собрать, но... Еще раз пробежимся. да. Ну, Тут пробегаться особо нечего. Здесь все просто. Есть подпроекты. Здесь четко на C. Здесь на C++. Все точно так же. В инклуде заголовочные файлы. Здесь исходный файл. А здесь hello from subcpp. Будет печататься. А здесь, а здесь просто-просто-просто-просто-напросто две функции, которые что-то там будут печатать. Итак, давайте теперь соберем это все добро. Сюда переходить не надо. Мы будем отсюда собирать, потому что у нас здесь make list есть. Ну, по она по стандарту нашему, да, делаем папочку build, CMake и make. Ой, я сказал make, сорян, ребята, make, make. А, ну да, в чем проблема? В том, что в subproject 3 does, contain, нет, does not contain a cmake, CMake list.txt file. Ну, как бы говорит, что в uh, subproject 3 нет make list файла. То есть не указаны uh, правила сборки. Точнее, правила генерации. Поэтому, поэтому, поэтому... Убираем. Есть. А теперь давайте попробуем еще раз. Ну вот так вот. Сначала указан, укажем, что нам нужно сначала собирать main. Конечно же, мы опять должны получить ошибку. Давайте сим, симаки и маки. Ух ты. Так, не понял, не получили. Я сейчас еще раз проверю. Удалим все. Раз, два. Собрали. Странно. Значит, где-то. Где-то у меня, значит, что-то подобное было. Что-то подобное было. Ну, когда э, были зависимы. Был, э, результат зависел от порядка э, указания этих директ э, под проектом. Ну, видимо, уже что-то исправилось, и поэтому все хорошо и так работает. Но лучше для логики все-таки указывать сначала независимые проекты и дальше по мере, по мере зависимости, чтобы все ну, глазами можно было бы там определить. да, К примеру, это вместе у нас находится, ну то есть без разделителей, то значит у нас main зависит от проектов. А тут, к примеру, были бы еще какие-то какие-то проекты, ну, они были бы, к примеру, разделены вот переводом на новую строку, да, одним пустой линией. То это говорило бы нам, что вот это проекты вместе связаны, там, а этот не связан. Ну, что-то такое. Короче, короче, что мы здесь видим? Мы видим здесь, было собрано один subproject, потом был собран второй, а потом третий. Третий. Так, и давайте, а где оно все валяется? А, оно валяется, вот по э, посоздавал эти папочки, main, subproject1 и subproject2. Здесь, соответственно, есть библиотеки, а здесь непосредственно уже исполняемый файл. Ну, давайте запустим, submain. И мы видим main, дальше вызываются сишные две функции и C++ Ну, вроде бы все. Давайте еще раз посмотрим на структуру. Ну, я думаю, как бы вам и так уже понятно. Понятно. Есть три Так, этого нету. Три проекта. В каждом должен быть семейк лист который будет описывать правила генерации для конкретного подпроекта. Подпроекты добавляются с помощью такого макроса от SubDirectory. И мы добавляем непосредственно директории. Конечно же можно указывать еще какие-то пути, если они лежат ну, вот здесь, не в корне, а где-то в других местах. Ну, думаю, думаю, все. То есть здесь мы увидели, что... Здесь мы попробовали собрать два проекта. Один сишный, второй си И в мейне все это, эти библиотеки, прилинковать и создать исполняемый файл. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Под... Ну, это, это будет, конечно же, на гитхабе лежать. Вот. И что я там говорил, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.